Skyway. это его э, высочество сказала шейх э, Шаржи, я хочу, чтобы Skyway э, был здесь, и поэтому переделайте мастер-план э, технопарка. И на это тоже ушло время, на переделку, потом на согласование, на получение всех разрешений на строительство. И поэтому все согласования и э, разрешения э, получены, и просто... За моей спиной виден бюлборд Skyway инновационный центр». Это здесь база, стоит на базе, откуда начнется строительство инновационного центра Skyway. Здесь на самом деле та база, где мы готовимся к строительству, где складируем материалы, где готовим конструкцию, металлоконструкции где собираем. Это база нашего подрядчика. И здесь установим бюлборд.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 Анатолий Дардович заложил как идею, и мы принесем миру добро и хорошее решение для всех нас.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 Эмирате. И на, уже есть решение о выделении нам 25 километров э, участок длиной, э, где мы построим высокоскоростную систему с и здесь э, уже отработаем опно промышленную отработку э, юнибуса, юнилета высокоскоростного, э, который демонстрировали э, мы на Инотрансе в Берлине. А первые э, прогоны... Юнилета и первое испытание пройдем в Беларуси. На короткой трассе метро она построена при скоростях до 100 км в чтобы отработать режимы там разгона, торможения, тормоза, автоматику все проверим, приводы и так далее. А потом, когда построим здесь уже в другом эмирате тестовый участок, то мы здесь уже пройдем окончательные испытания На самом деле это не столько шоу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 Вот здесь, вот там он будет, где мы будем обучать студентов, и институт войдет в структуру университета Шажи, как э, одна из, ну, одно из научных подразделений университета, потому что уже свои специалисты, которые должны проектировать трассы СКВ, строить их и эксплуатировать. Скалы, посади планету. По